А вот еще интересный случай был, лет 10, наверное, назад ехал в поезде, в купе с одним человеком. И что-то мы разговаривали на философские темы такие, о чем, в чем смысл жизни, как правильно жить, о смысле существования Вселенной и прочие-прочие-прочие интересные вещи. И в какой-то момент времени мой собеседник, уже забыл уже, кто это был, спросил такой интересный момент, такой вопрос. Он говорит, слушай, а кто такой ты? Я говорю, в смысле, кто такой я? Ну, я это вот Антон там. Он говорит, не-не-не, вот ты это вообще, это кто? Ты это кто? И причем такой вот спрашивал, знаешь, без какого-то там вот наезда, каких-то вот э, непонятных таких вот подспутных, сомнительных э, мыслей. Просто, за, просто спросил мне вопрос такой, подумай вообще, кто такой ты? И меня этот вопрос достаточно сильно зацепил. Значит, я ему даже сразу не ответил, и даже как-то немножко растерялся. И последующие лет 10, наверное, я так или иначе пытался ответить на этот вопрос, потому что он меня сильно заинтересовал, а действительно, кто такой я? И, собственно говоря, прочитал огромное количество книг, посмотрел много а, интересных фильмов, где, пыта, где люди пытались найти ответ на этот вопрос а кто такой вообще я и собственно говоря к каким выводам то пришел я собственно говоря стал делать делать умозрительные эксперименты вот я стал думать так окей ну наверное я это тело вот это тело это есть я и э, когда делал умозрительный эксперимент стал думать ну окей хорошо а вот если я возьму и отрежу палец от себя ну просто возьму у меня например тело случится несчастный случай не дай бог конечно я останусь без пальца вот я как личность Поменяюсь вообще или нет, или я останусь тем же. И понял, что, наверное, нет. Наверно, потеря потеря пальца как такового она на меня никакого влияния не окажет. Думаю, окей, давай думай дальше. А если руку, рука-то это побольше будет, чем палец. Если я без руки буду, что тогда? И тоже пришел к выводу, что да, на самом деле тем же самым я останусь. Я как личность не поменяюсь. Да, безусловно, тело будет э, ущербно, оно будет не иметь какую-то часть, которая должна была бы иметь. Но я как личность останусь. Думаю, окей, хорошо, давай буду думать дальше. Руки-ноги возьмем. Вот просто есть человек, да, но в связи с какими-то трагическими ситуациями у него нет ни рук, ни ног. И вот посмотреть вот на него как личность до этого момента, и после этого момента он остался таким же или нет или личность поменялась все это был стал другой человек да нет такой же остался странно тогда получается не совсем в теле может быть в внутренних органах стал думать окей хорошо значит что у нас есть сердце может быть если мне например сердце поменяют я тоже перестану существовать тем кем было стану другим но нет ну, сердце поменяю, сейчас есть операции, тебе просто поставят э, электрическое сердце, будешь ходить с ним, ты таким же останешься. Окей, думаю, хорошо, может быть мозг, может быть мозг, если поменять. Ну, с мозгом, конечно же, немножко сложнее, его сейчас еще пока не делают, операции на нем, по замене мозга, я имею в виду. Но тем не менее, есть. Я нашел несколько случаев, когда у людей отсутствовала либо левая половина, левое полушарие мозга, и человек оставался таким же, как и был, либо у кого-то правая. Были болезни, когда мозг сжимался там чуть ли не с грецкий орех. И лично все равно оставалось такой же. Я только подумал: хм, как интересно. Слушай, ну, наверное, тогда я не, не даже не орган этого тела не то что там не с какой-то а даже не внутренний орган думаю хорошо это все такие грубо материальные элементы то есть это материальные элементы но они грубая материя А если взять чуть потоньше например ну скажем чувство вот мои чувства чувство там осязания обоняния тактильные чувства да ну если посмотреть так то когда я сплю, например, да, я не, мои чувства не работают, но я при этом остаюсь самим собой. Есть всякие препараты, которые отключают чувства или вводит их в какой-то другой диапазон работы, но при этом ты, так, ты остаешься тем же самым. Я только подумал, хм, блин, интересно. Значит, я получается не чувство. Я думаю, ну хорошо. Что у нас еще есть такого с материального Значит, чувство, ум. Может быть, я ум. Может быть я это ум. Что у нас такое ум? Ум, он себя в не вмещает характер, наши, наши привычки. Но если так хорошенько посмотреть, то э, характер может поменяться. Человек может поменять характер, человек может поменять свои привычки, человек может поменять то, что ему нравится или не нравится, всего, сейчас нравится одно, пройдет год-два, тебе вообще перестанет это нравиться, по себе знаю. И тогда это тоже получается, что ты не ум. Я такой думал, фу, как интересно, я еще и не ум. Хорошо, а что у нас еще есть из тонких элементов? Чувство, ум, разум. Я подумал, может быть, я разум. Разум отвечает как раз-таки у нас за знания, за наш накопленный опыт, за всякие там вот дипломы, аттестаты, всякие вот что благоприятно, что неблагоприятно. За это отвечает разум. Но что самое интересное, я подумал, что да, может быть, я все-таки разум. Но и тут, тоже общаясь с некоторыми людьми, которые намного разумнее меня, они подтянули мой разум и объяснили мне, что ты даже и это можешь в процессе жизнедеятельности поменять. Это не является константой. Это не твоя константа. Это можно поменять. Это можно, либо можно вообще деградировать. А можно наоборот возвыситься и стать более разумным человеком? Можно как вверх, так и вниз. И Это тоже очень сильно меняется. Я тогда стал думать, блин, ну вообще интересно. А что же тогда? А, а что же тогда какая-то константа, которая не меняется? Я так подумал, ну хорошо, может быть мое имя? Ну нет, имя можно имя, фамилия, отчество, все можно поменять. Хорошо, если это можно поменять, а что тогда нельзя поменять? Какие-то там навыки, умения, ну нет, это тоже можно поменять. Какие-то навыки, умения можно приобрести, а можно в процессе жизни, деятельности потерять. Потом я подумал, ага, стал думать опять, может быть, все-таки тело. Но тут вот интересная мысль пришла в голову как-то давно. Я так подумал, ну смотри, ты род... я родился маленьким мальчиком. Маленький-маленький ребенок, да, там 3,5 килограмм весил, и был ростом 52 см. Сейчас у меня метры девяносто три, я вешу сто килограмм. Тело совсем другое. Никто же не будет отрицать, что тело младенца. И сейчас вот это тело, это одно и то же тело. Нет, совершенно разные. И вдобавок ко всему, значит, нашел книгу по медицине, и там было написано, что значит, разные клетки нашего тела меняются с разной периодичностью там клетки желудка например по моему раз в три дня меняются костные ткани да, чуть-чуть подольше значит самая долго меняющаяся клетка наша она по моему в кишечнике что ли она по моему раз в семь лет меняется то есть самый максимальный срок замены клетки это семь лет это означает что каждые семь лет у тебя полностью другой состав тела Как на химическом уровне, так и на молекулярном уровне То есть у тебя тело полностью поменялось Тут я вообще, конечно же, немножко сильно удивился Думаю, что, что, что такое будешь делать Получается, ты ни один не грубый элемент и ни один не тонкий элемент Вдобавок ко всему, конечно же, меня добила мысль а Вспомнил, значит, читал книгу одного древнего философа Он говорил, что я мыслю, значит, я существую я так подумал, ну хорошо, но, наверное, это ну самый, наверное, тонкий процесс, какой только может быть у нас, это мыслительный процесс. И если я мыслю, значит, я существую. Я подумал, окей, наверное, да, наверное, способность мыслить, наверное, что-то, что сидит в этом теле, что способно мыслить, да, вот это именно мыслительный процесс, а это является признаком жизни. То есть, пока идет мыслительный процесс, в теле присутствует жизнь, значит, живое существо есть. И каково же было мое удивление, когда а, я осознал, что и это тоже не совсем так, потому что а, здесь есть один момент, который полностью рассекает эту теорию. А момент заключается в следующем: вот я мыслю, значит, я существую, окей. Но, например, тебе вели сильно действующий наркоз. У тебя вообще даже мысли нет, Все, тебя отрубило, и ты даже не мыслишь. Все, мысли нету. Но ты же не перестал существовать. Дальше, вторая ситуация. У нас есть такая фаза сна, называется сон без сновидений. То есть, когда мы засыпаем, у нас есть фазы сна, когда нам снится сон. И в этих фазах можно сказать, да, человек реально существует, потому что вот ему там снится сон. Видно, как он что-то дергается, или там что-то переживает, или кряхтит. По каким-то косвенным методам можно понять, да? Но мы все же знаем, что у нас еще есть фаза сна, когда мы ничего не видим никаких сновидений нам не снится сон в этот момент то есть соответственно в этот момент у нас прекращена деятельность ума разума то есть все психические процессы да какие-то все мыслительные процессы во время сна без сновидения они полностью останавливаются но ты же не перестаешь от этого существовать ты же опять же существуешь значит даже тем в те моменты времени когда ты полностью перестал мыслить в моменты либо наркоза глубокого до да, анестезии либо в моменты сна без сновидения ты опять по-прежнему существуешь и кто тогда такой так ты и кто тогда ты Это интересный вопрос и я нашел на него ответ Прошло много лет, я перелопатил гору информацию, и я нашел, кто такой ты. Но об этом я расскажу потом.